Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Есть тут такой интересный твиттер-аккаунт под названием Whale Alert. Сегодня он написал следующий пост. 10 050 биткоинов были отправлены с неизвестного кошелька на биржу Coinbin. Детали транзакции можно найти в блокчейне, это не проблема. Здесь мы видим, что действительно на бирже Coinbin было отправлено 10 050 биткоинов около 4 часов назад, 8.14 по UTC времени. Однако, Вейл не указал, кто и откуда перевел эти биткоины, он просто написал неизвестный кошелек. Мне стало любопытно, и я решил покопаться несколько глубже. В своих скитаниях по интернету я наткнулся на этот аккаунт. Он занимается расследованием ончейн-информации в блокчейне биткоина. И в этом аккаунте я нашел интереснейший график. Мы видим здесь потоки биткоинов и цену биткоина. Цена биткоина обозначена белым, выводы биткоинов красным, а вводы биткоинов зеленым. За последний месяц такого массивного вывода биткоинов, как сейчас, мы не видели. Ты только посмотри на этот всплеск. Это более 10 тысяч биткоинов. Но откуда вывели эти биткоины? Я нашел ответ и на этот вопрос. Есть такой майнинг-пул, где майнеры добывают биткоин. Он называется pool in на этом графике мы видим выводы биткоинов из него за последние почти что два года. И за два года такого масштабного вывода монет как сейчас не было. Посмотри на этот огромнейший всплеск вот здесь. И он тоже чуть более 10 тысяч биткоинов. Итак, 10 тысяч биткоинов было переведено из неизвестного кошелька на биржу Coinbin, как написал Whale Alert. А я говорю, что этот неизвестный кошелек очень даже известен. Это не что иное, как майнинговый пул, пул ин. Именно оттуда 10 тысяч биткоинов только сегодня ушло на биржу. К чему это? Да к тому, что эти 10 тысяч биткоинов могут легко быть проданы майнерами в любой момент. Посмотри на вот этот график. Очень интересный, занимательный график. Синим цветом здесь отображается средняя цена добычи одного биткоина. Желтым же цена биткоина на данный момент. Если желтый график ниже синего, это означает, что большинство майнеров работает в минус. И как ты видишь, 7 ноября именно это и происходит. То есть на добычу одного биткоина майнеры тратят больше, чем этот биткоин стоит на рынке. Сейчас средняя цена добычи биткоина составляет 19 355 долларов. Биткоин при этом стоит... Чуть более 17 тысяч долларов. Разница более 2 тысяч долларов. Что означает, что майнер на каждом добытом биткоине теряет более 2 тысяч долларов. Если мы посмотрим на этот график, то мы сможем понять, что майнеры продают 135% добытых монет. Вопрос, как же такое возможно? Продавать больше, чем ты добываешь. Это возможно, потому что майнеры продают свои запасы тоже. Посмотри на хешрейт биткоина. За последние недели он обвалился практически на 15%. Это значит, что майнеры просто-напросто отключают свои асики и майнинговые фермы от сети биткоина. Они капитулируют прямо сейчас. Мы сейчас действительно наблюдаем капитуляцию майнеров. Это подтверждает индикатор хэш Вот этот сигнал, серый кружочек, это и есть капитуляция майнеров. Надо сказать, что такого мы не видели с июля 2021 года, вот здесь. Тогда, как ты видишь, этот сигнал был рядом с дном локального падающего рынка, вот здесь. Еще один сигнал был в октябре того же года, и он тоже обозначил вот это дно, вот здесь. Но в этом есть кое-что позитивное. Вот интересный график биткоина. Здесь мы видим цену биткоина черным и сиреневым цветом обозначены притоки биткоинов от майнеров на бирже в процентном месячном изменении. Мы видим здесь три капитуляции майнеров за последние 4 года. В 2018 году вот здесь, когда биткоин упал с 6 до 3000 долларов... В 2020 году, когда коронавирус обвалил биткоин с 10,5 тысяч долларов до 3,8 тысяч долларов. И как ни странно, в обеих случаях полная капитуляция майнеров произошла практически на самом дне падающего рынка. Да, биткоин сразу же после этих капитуляций не вырос. Мы видим, что он еще некоторое время торговался. Но в итоге он все равно начинал расти. Вот здесь и вот здесь. Сейчас, как мы видим, капитуляция майнеров только началась. На этом все, если видео было интересным или полезным, не забудь поставить лайк, мне будет очень приятно. А меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого.